всем привет дорогие друзья с вами блок channelнал и сегодня будем продолжать проходить ведьмака третьего дика года в прошлой серии мы спрашивали пацана Бабушка вообще не хотела, чтобы мы с ним разговаривали Вообще Просто не любит с ведьмаками разговаривать Мы бабушку отвлекли С пацаном поразговаривали Он сказал, где живет Ивасик Мы пошли его искать, он в пещере живет. Потом Ивасик дал задание, чтобы мы достали какое-то волшебное зелье Какое-то, да, бутылки Он его выпил, заговорил Спел бабушке, чтобы она, ну, говорил бабушку, можно так сказать Чтобы она рассказала, чтобы помогла немножко с заданием. У этих трех ведьм мы спросили силы они ответили что там какая-то беда произошла что я должен пойти какое-то село прийти помочь им но сейчас мы будем идти и помогать им в принципе я не знаю что меня ждет сейчас конечно возьмите что если покушать вкусненько заварите чаек. насыпьте все что-нибудь себе покушать вкусненькое что вы любите там видео опять же я же говорю, выходит на вечер так это на ужин будет либо на завтрак, либо на, либо на обед. Это у кого как. Кто как э, посмотрит его, в принципе. Сейчас мы будем идти в это село. Помогать им, наверное. Как-то помогать. Поможем, в принципе. О чем мы, не, мы неравнодушные, в принципе. Я помогу. Вот, по поговорить Давай со старостой штейгеров каких-то. И узнать, какая беда случилась в деревне. Вот, да. Какая-то беда у них случилась. Я не в курсе еще. Сейчас узнаем, конечно, да. Ох, кто это? Опять эти Утопцы, дебилы, да? Ну если вы уже утопили что вы меня трогаете? Я не хочу быть утопцем. Я хочу быть ведьмаком. А, это бандит вообще. Ну и пошел-то нахрен. так да, конечно, с вами утопцы мой только максимум. Да. Традиция продолжается с головой этой. Никуда она не девается. А, вот это вот это село, да, штейгеров? что такое? А, гуси атакует! Аха! Гуси атакует, серьезно. Ага, серьезно? ты чего, будешь меня атаковать? Бля, я думал, гуси уже... Не, вроде гуси хороший. А о чем проблема-то? Что такое, что случилось? Они меня боятся? Не, ну что такое, ну что происходит? Мое почтение. Ну приехал, ведьмак, и что теперь происходит? Все бегают, все испугались меня, походу. Так, что тревожит людей деревню? Я тоже не понимаю. Гуси, что не ли? Ну, так. Просто женчужина болота. Походу, гуси говорит. И как тут живется? Гуси бешенством ну, заболели, походу. От зимы до зимы. Да. Знаешь, ти Это, по-моему, меч какой-то. Они стереотипны. Я да, вас ударил. Не знал, что вы им принадлежите. Ну мне в... дали одолжить просто. Хорошо, что мы понимаем друг друга, да. Ты знаешь, кто меня прислал. Хорошо, так будет проще. Вы уж простите меня. Я не знал, что вы от хозяек леса. И честно, Теперь вы мне будешь знать помощью. От самого пострижения каждой в их власти. Они о нас и заботятся. Да? Суровые хозяйки, но справедливые. Много требуют. Только У -у -у. ведь ничего легко не дается. Ну да. Кто разогнал моровое по ветры? Кто дал зерно для посева? В других деревнях. Онишки, а сапожки жуют. Да, а но невкусные, вот наверное. А, идет потихоньку. Ну, давайте перейдем к делу. что ты там про сапожки какие-то говоришь? Меня че насрать, что, что там сапожки вы живете? Война пробудила старую силу, злую силу. Кормится она пролитой кровью. Э? В и наяву. люди из дому и не а как ну, так не улатите, значит что вы хотите? отцы сыновья дочери матери люди их тронуть боятся мы-то не заражены чумой ты туда и надобно прогнать темную силу ага, опять какой-то будет будет сто процентов я смотрюсь Хозяйки леса не знают, что это за сила. Они все знают. Старые Но говорят, ничего не скажут. Их не, потому как люди их не уважают. И иные же их ведьмами зовут. Ну да. Только какие же они ведьмы, с вас прислали. Ну я сам ведьмак. А если ведьмак, значит они, они тоже ведьмы. Не думайте, значит он тоже ведьмы. Ведьмы. <свят> ну все правильно. Узнать, что убивает крестьян из Штейгеров. Ага, а ч так далеко-то? Странно как-то, по-моему, нет. Ну окей, штейкеры вы. вот что-то есть интересное. жрать О, пожрать, мне очень нужна еда. Сустай бутылка. М -м -м. Винный камень. невинный камень? Ну это возможно, да. Олень лежит. Ч вы тут вытворяете вообще с оленем? Бедный олень. Какие-то живодеры тут вообще, я так понял. А где пожрать у вас есть? А я не понял. Я, мне надо пожрать очень, очень, очень нужно. А. Вы тут пухаете, да? У вас только кроме спирта что-то есть вообще? Нет. Какие-то алкаши, блин. Силу алкаши, бляха. Ну, гуси, да, гуси тоже такие же. Мини-маркет. Не-не-не, я не буду тебя грабить. Ты мне точно... Лицо сломаешь, нифиг делать. Не-не, я тебя грабить не буду. Нет, мужик. Так, Но что у вас тут есть? За их и а зачем? Эрвелюс какой-то. Что происходит вообще у вас тут? Какие Эрвелюсы еще? Алхи... Ага, спирт. Ну это хорошо, да. У меня надо алхи... алхимию. Алхимический спирт. У вас есть алхимический спирт, нет? О, офигеть, у вас тут есть э, квас, неплохо. Во, вот мне это надо, я сейчас пожру, нажрусь тут. Мне в бою легче даже будет, серьезно. Да у вас залутаться тут можно, зачем в магазин заходить? Я к ним гости зайду и так залутаюсь в деревне и все. Во, алкогес у меня, кстати, есть, да, вот мне алкогес очень нужен. На самом-то деле, шкура, не знаю. А вот алкоголь есть очень, бренда. Вс ⁇ залутался нормально. Вот а теперь вот это я понимаю, хорошо. все поехали, давай. Я запрыгиваю, давай. 300 метров, ну не так недалеко. Или 600. Там же получается шаги, да? Ну шаги, ну вс ⁇ правильно, значит. Шаг, один шаг это один метр, значит. Ну или два, не знаю, там по-разному. Какие шаги у Плотвы, интересно? Не, ну Не, у нее наверное, на один метр только идет, Или у него... У него на один метр будет шаг, тогда это 300 метров считается. Ну все правильно, да. Все правильно. Так, давай скор -э скоротим путь, а то есть. то нафиг. Я что-то... Хочу скоротить путь, вообще-то. Не приближайся. Чего? Отойди. Чую, откуда пришел? Там не насрать. Подержи. Волк. И все? Это все? А ч а... что меня хранят, знают, откуда пришел. Да? Ну тогда уходи. Ты не давал волками разобраться. Так да, вол, ч за бред Да волки, дебилы, ну вы что делаете, а? Да дай мне ударить тебя, -то что то происходит. Не-не, волки, вы не будете меня убивать, я сказал. Да ёбаный, ты бабай, успокойтесь, я сказал. Да я у тебя ударил! Да что за происходит вообще? Успокойтесь, я сказал вам. Охри... образевшие волки, -мо. Я тебя сейчас убью нафиг. Вс. Вот валяйся теперь. Вс, а ч ты? А ч, ты испугался, да? Вот блин, падла. Печень волка. Ну и ч я е жрать не буду, она... она уже пропитая нафиг вся. Волк, потому что алкаш. Зачем мне это надо его печени? изнутри дерева. Из дерева? Не, в дерево не пойдут ты чё? Меня точно убьют там нахрен все. Тут есть только палка, которая может меня перекинуть куда-то. Больше ничего нету, вот и все. Нечаянная земля, я в курсе. Не, она меня точно не поможет. А, этот вход... Серьезно? Хе-хе. Может, игра хочет обмануть или чё? Так мой детстве, реально туда идти надо? Ч я здесь бегаю тупы? Ну, я пойду сразу в пещеру. А, реально. Мне в пещеру надо вообще-то, пацаны. Там же написано пещера, Идем. значит вс правильно. А ребенок где? А ч ребенок тут валяется? Медальон дрожит. Это место силы. А ч с ребенком то а? ⁇ -мо ⁇ мне страшно что-то. Это уже какой-то хоррор начинается, серьезно. Так, что это яхоты? Ладно, возьмем. Бляха, что-то уже трещит. А, чё то горит что-то. Уходи, уходи, уходи. Я, зач я силу не хочу зачеркнуть. Что меня хранит? Да хватит, зачеркну уже на, на 20 раз, всё. Это кто? Кто это? Так, э -э -э -э, не надо так делать, стой, подожди. А кто это? Что это за чудище? Ты кто такой? Это обезьяна что ли? Кто это? Это босс какой-то опять? Волкодав? А, волкодав? Окей, давай я тебя убью сейчас. А, нет, не получится так быстро. А тебе нормально на огонь или как? А, ему насрать вообще абсолютно. Буляха, не, я не хочу так. А у меня эликсир есть. А, у меня эликсир есть, кстати. Почему бы им не воспользоваться? Вот патла. Меня сейчас не убьют, серьезно. Да у меня нет, так нельзя делать, ты чё? Давай су-ты пожри. Не-не-не, пошел нахрен. Б! Нет, успокойся, иди успокойся. Что ты творишь вообще? Да падла, ну у меня уже эликсир закончился. Ну, что ты вытворяешь вообще? Ну, какой-то дебил вообще, на самом деле. Куда ты прыгаешь? Стой, я сказал тебе. На тебе. Бляха, ну, Ну и что теперь мне делать с ним? Давай, убивай его уже. Ну. Он просто щит не ломает за раз, и все. Я даже ничего не успеваю сделать, он бросается на меня. Бешеный говно. Успокойся, ну. Я убивал в прошлых сериях еще, я помню Блях, он что-то раскоренный стал Нет, не нравится Он хилится, падла, ты хилишься, что ли? Я тебя сейчас похилишь, нафиг Хилится он, охреневший Я тебя сейчас похилюсь, как нафиг Убью, на. Он хилится, ни хрена себе, так нельзя делать Я тебе, бляха, промахнулся Да его убить нельзя, пошел нахрен отсюда, я не буду мне в пещеру вообще надо пройти, и ты мне не нужен. Убери меч. Все, я пошел в пещеру, пошел нахрен. Да пещеру иди, дебил, ну почему? Ты не идешь никуда. Ну. Его нельзя убить, он хилится. Дебил тупой такой. Нахрена ты хилится, я не понимаю. Ну так он хилится, и а я нет? Ничто не теперь делать Ну круто блин, вообще Тектонический удар Так это не то Мне надо влияние на разум Типа ты не будешь хилиться, ясно? Все, ты не хилишься В смысле он хилится? Чё за бред? Я тебе вообще-то Ч за бред? Телепатический удар не работает Это хрень какая-то Нет, не работает говно А чё мне теперь с ним делать тогда? Он же хилится и все. И что ты будешь делать с ним? Может бомбу кинуть на тебя? На бомбу. Да ковню это все, нерабочее. рабочее. Хилится и все. И насрать ему на все. Он будет хилиться все время и все. Чтоб ты не делал. его надо просто обойти как-то, может быть. И не драться с ним. Он мне нужен. Я не буду тебя. Да пошел ты нахрен. Задолбал. Алкадав, и Нет, нет, а тебя убью сейчас. Да в смысле убил? Какого фига его нельзя пройти? Это читерство. Да нет, я не буду с ним драться. Пошел он нахрен. Мне убьет в любом случае. Это нереально пройти в смысле. У меня нет ничего, чтобы на него действовать, чтобы он не хилился. Телепатический удар не действует на него. Ему плевать, он все равно будет делать то, что ему нравится, и все. Ну что ты поделаешь с ним? Ну, Я не понимаю, серьезно. Не будет он просто, и, и все. Блин, тупой какой-то волкодав. Ну зачем? Давайте просто его обойдем, и все, и пошел нахрен. Я буду с ним драться. Мне вообще в пещеру надо идти, а не с ним драться. Мне он ни нафиг не сдался все я в пещеру пошел пошел нахрен вот пускай другим делом челом дерется и не буду че происходит Чё за говно а нельзя пройти то да? жаль паутин да не надо говниник сохраняемся чтобы я сразу здесь сохранился не хочу я перебегать куда-то И куда мне плыть. Запутанное говно нельзя проплыть никуда. Так серьезно нельзя? Или можно? Не, вроде проплыл. Запутанное нифига не видно, темно вообще не работает. Надо фонарик с собой было бы брать. Вот фонарик не взял водяной и все. И не прошел бы. очень все прошел. Зачем ты пришел? Зачем кровь У меня задание, я не знаю, мне надо было прийти его на, напишу. у меня убить, или освободить меня хочешь. Не, я и убью, и освобожу сразу же. Ты сказала, что я у тебя освободить. Ну да. Ты сказала, что ты в плену. Как так? Я скована кандалами магии. А ч я за.. бесконечных. А как я а кто это вообще? Я вс знаю о детях. Знаю, что их ждет. Освободить. А да ч за мутант? Прошу. Я должна Какие-то одни шипы, не понимают Как я их освобожу. Как я тебя освобожу? Детей меня. Прошу. Да, она я сама не хочет дихрен. этого делать. Могу помчаться. Могу их. Им, и меня я И имя тоже убить, может, да. я помогу тебе не я не буду дети на поляне грозит но ну, я не знаю а я себе помогу им я убьют на хрена на хорошо я помогу тебе после стольких лет неволи я снова буду свободно а кто Освободи это свободи меня атаков кровь мо спасение Проведи обряд с чернотой вороньих перьев У меня его нет. И срезал. Ну могу скокон, кость оторвать, в принципе, какая раньше. Оторбить нагрузка. Темный, как колодец, черный, как ночь. Вот, нужен мне? Тебе нужен колодец Забери и черная все, ночь. Приди и принеси. Да нечего мне делать. Твои останки, да, наверное, точно. Где я найду твои останки? Мои кости почили в одинокой могиле. Я ч, буду всю серию Запас, вот эту вот хренью забирать? Недалеко. Как мне это поможет? Ну ладно, Воронит перья что там. Вороньи еще а, Кость ну и. мои останки и приведи коня. Не, я своего не буду приводить. Черный вихрь, обернувшийся конем. Я своего коня не буду брать. Конь. В смысле? Зачем нужен черный конь? Я стану с ним одним целым. Как тогда, когда я жила. Мы будем как вихрь. Что Ничто происходит вообще? Какой конь? Это ты будет очень коней, мутант. Мутант ты уже какой-то. на заливных лугах. Заливных лугах? Ну окей, я соберу все и вернусь но это я не скоро будет что наверное. чтобы тебя освободить вернусь. и вернусь принеси к в холме туда, где сердце, мое сердце тебя трясется, нет? Я буду съедена, нет чтоб снова возродиться какой и вернись через вход который я открыла а, это уже новый вход внезапно вот это да. Найти кости духа запертого под шипучим холмом, используя, ведь чуть-чуть е. Ну и окей, допустим. Мо, ну это получше будет уже, да. Но все равно я не понимаю.. А это кто? А да кто валяется? Тоже какой-то. Не, не ребенок, вроде мужик. Мужик тоже походу сюда к дереву пришел. Гость не его убил, этот волкозавр. Волкозавр, я не буду волкозавру выйти, он меня тоже убил. Какой-то сильный волкозавр, сеточка. Пускай сидит там и... И все, и убивает других, меня не надо. Я хочу жить еще. Да что тут везде крыпа валяются? Что за бред? Что Но... происходит вообще? Какое-то опасное место, мне не нравится. Вообще не нравится, даже близко, я не хочу. Сюда возвращаться вообще. Я вот это задание выполню и уйду отсюда нахрен. Да ну серьезно что ли, опять застрял? Ну ты дебил. ⁇ -мо ⁇ Сколько можно уже а? застревать? -то. Утопленец. Да пошел-то нахрен. У меня сейчас утопленец. У -у Утопленницами не надо иметь дело иметь. Опять утопленников тут 200 штук будет. А, ну еще и баба их не. Ну блин, дебильная... Это ме. Я не люблю еще полота. Зачем она надо? найти кости кости. Надо кости найти. А я откуда знаю, где кости находится тут я не в курсе. Да, и сразу, я даже ничего сделать не успел, я сразу уже. И все. Конечно, невозможно, потому что меня вообще убьют опять. Не конечно! А как же Не, одинаково. Восьмой уровень? Почему? У меня пятый. Что за бред? Какого хрена восьмой-то уровень сразу? Конечно, меня убивает на изи, потому что у меня восьмого уровня нет. И кидает за каким-то говном. Она же не кидалась вроде бы раньше. Ушел. Ушоль. Бляха, как говнецы какие-то ходят. Нехорошо. Да нехорошо, потому что они меня затолпали уже. Сколько можно? Что тут хороший вообще есть? Ну-ка, Уйдите отсюда вы. Идите дальше, кого-то другого убивайте Блях, убьет, чё, серьезно Ч, угораешь, что ли? Убьет, убьет нахрен, и все И убьет, и что мне теперь делать придется? Ну, от того, что она э, Спавнится где хочет Так она меня чё убьет нафиг? Ну, круто, блях А, молодца, кинула на него. Ну, правильно. А что, на меня вечно кидать? На меня только умеете кидать, да? Долбавший. Только на меня кидать умеете, кого Да убьёт опять, что ли? Ну, смысл, ну, что происходит? Хватит на, на, на меня прыгать уже, ну. Ходит, э -э -э, прыгает ещё на меня. Ну, ну, ну ты. ну Не надо кидать какие-то шарики не надо. Да уйди ты от меня, я не хочу заклинания использовать. Да, бляха, дай я не заклинание использовать. Зачем я на него два часа трачу, чтобы меня в один раз убили? Все. Там да умри ты, ну. Все, умерли, все, быстро. Ты тоже у меня помрешь ясно? Скелет наделай типа все такая крутая, да? Ага, сейчас. Умрешь что я сказал, падла. Ведь мы должны умирать, ясно? И бабы такие тоже. Да что это этих кидаешь, я не понял? Нет. Не будешь ты меня убивать, ясно? Да что она кидает? Ты какую-то смолу? Зачем? Нефть кидает, не надо. Лучше продай. Ага, не-не, я такой уже, я уже прошаренный, не надо меня так убивать. Не надо, нет, не кидай мне говно. Не-не-не, не надо появляться, ну, ты не слендер. Да ну что за бред? Мне-то бесит, серьезно, что она появляется внезапно в любом момент где-то. Когда вообще мне не надо, вот даже близко, чтобы она так появлялась. А я тебя убью сейчас, ну что ты делаешь, падла такая. Я убью, а она меня убивает в конце. У меня вообще хп нет у тебя. Если я ХП нет, значит я тебя должен убить. Все, вот так вот. А то, видите ли, бляха. убивает меня все. Но сейчас, конечно, не будет такого никогда больше. Убивает меня, блин. Мозг топты. И зачем она мне надо? У них мозгов нету. И зачем мне эти мозги? Серьзно, у них мозгов нету. Ч это было сейчас? что-то сейчас было а вот колючий какой-то странные кости на человеческие не похожи. это вообще камень ты в курсе какие кости это камень в смысле 300 метров У укоротить дикую лошадь аксием на и сесть на нее плотва ты что укораешь надо мной только ты давай не убегает мне все нифига себе офигевшая плотва он уже убегает меня даже а, в смысле тупик? Это ч ⁇ за такая подстава? Ну, вроде бы нормально все, а тут тупик оказывается. Ну, пошло. А как не пробираться сюда вообще? Этот не горы. Опять духи, да? Вот, бляк. Опять какие-то духи тут на меня прыгнули. не вроде все нормально. Вроде идем все хорошо. Пока что. Хотя бы. А где лошадь находится? Ч, здесь прямо? Серьезно, я пробежал. Вот она! Бррррр. Стой, подожди. Ну подожди, подожди, стой. О, здорово. А, нормально. Да. А, бляха, падла. А что мне теперь делать тогда с ней? Давай я оказываю влияние на мозг. поехали давай О, все хорошо теперь <соц2> вот это уже получше будет так она меня на каждые пять минут будет слетать да или все это навсегда будет пошла вот хорошо вот это другое дело а то этот ведьмака охреневшие неблагодарные я вообще-то веду ее, вообще-то очень важному делу он сбрасывает меня ну нет нафиге куда это ходить такая давай все я привел сейчас будем ритуалы проводить с лошадью я готов правда я свою бросил ну ладно куда наркоманы что ли Потом пробей его. Чем мечом? И подведи коня. А -а -а. В смысле опануть существо деревни и уничтожить его. Ч ⁇ происходит вообще? Ну ладно, давай ритуал начнем. Я что-то не понял, прикола. Возлагают перья ворона. Когда-то я была свободна и снова буду. Свободна. Ну будь свободна, Познаю я против что-ли? Когда-то я была плотью, и снова буду плотью. Не, плоть это вроде мой конь, нет? Ошибаешься. Ты будешь сердцем. трехкратным И чё? чё? Чё чужой будет, да? Вылезет? Или чё сейчас будет произойдет? Коня сюда засунули? Вы чё, угораете что-ли? Конечно, кое-где против, он ну, что, ехнулся, ё... что ли? А, вопил? А, кот вампир, что ли? Серьезно? Кот не надо. Все, коня оборзел. Ёханы, бабай, что происходит? День... Кон демоном стал. Что происходит? Ёханы, бабай. Я ё... детей. Офигеть. Я спасу их. Я держу. Охренеть, вот это да. Вот это сюжет, блядь. Я офигеваю вот это да. охренеть а ты чё куда ты уходишь я могу я, на я могу на тебя поехать или чё вот это да вот это вообще превращение из сердца в коня вот тогда прикольно прикольно ну побежала короче куда-то а уже исчезла но ну я понял вот да такого вообще не было никогда ну окей. В принципе, ведьмак будет нас удивлять каждый раз. Вы кто такие, пацаны? Вам бандиты? Вы молитесь в каком-то чув... А, они убили, они убили, они молодцы. А, да! Так я его не убивал, вы убили, молодцы. Красавчики. Я его не убил бы никогда в жизни. На всякий случай, пока не ходите на холм. Но работу я выполнил. Не может быть! Что там такое поселилось? А, в дерево селился злой дух, да? Да. Такая в вот хрень происходит. В злой дух, он и убивал людей. Да. Как же ж вы его прогнали? А я взял его и освободил его. И теперь и там будет я конь убивать кого-то, не плевать в принципе. Пришлось ни с кем <laughs> Я свой убесил, а выполнил. Так? Вы освободили зло, чтобы оно по свету шаталось. Я сделал то, что следовало. А ну как зло вернется? Попросишь хозяйка леса о помощи. Ведьмы или как ты их называешь, хозяйки леса, вели ли напомнить тебе о плате? Говорят, не ты знаю. знаешь о чем речь. Мне интересно было узнать, что будет а, если ну, не убивать. Ну че сейчас меня убил что ли или че стилетом это? Или надо было все-таки убивать его, да? Не, ну я не знал, что надо убивать. Я думал, что надо освободить. Я думал, это не зло, я думаю. Что... А, он ухо отрезал, молодец-то. Да. Я думал, что это так и надо было делать. Ну теперь ты без уха остался, но ну, молодец. Вот и плата. Передайте ее хозяйкам. Зачем ты это сделал? Потому как таков уговор... Вы здесь чужой, не знаете, как тут живется. А это справедливая плата за заботу А ты не вообще походу? все эти уши в лесу не думайте об этом сударь. вы отсюда уедете а нам тут жить так же как нашим детям ну, теперь ты на одно ухо глухой Негодие молодец боги не хранят. ни один владыка это земля не только ну, второе ухо отрезать Кто это некрасиво выжить? как то сам себя господина ищет если уже модные уши отрезать тогда давай второй отрежешь. чтобы еще двойне было лучше а ч он А что делать, в принципе, да? Если он уже ехнулся тогда ехнулся пускай полностью. Новый предмет, а хоть сапоги. Серьезно? Ухо. Надо было два х и поставить еще. Ч происходит? Они там шепчутся. или ведьмы какие-то. Ой, это да хлопок. Ху <плодисмент> ху Опять какой-то... Шеда за два дебила или три даже. <плодисмент> <юноша. плодисмент> какой-то жирдяйка. Вы вживую тоже. Другие. Никак на габилении. Ну, принеси -мо вот ⁇ это реально ведьмы. Не, ну конечно на картине они были бы покрасивее чуть-чуть. На самом деле... Что происходит? Че, вкусненько, да? Сожрешь его, да? Нифига себе там мух. И рука чья-то еще. Ты снова выказала непослушание. Обычно мы прощаем, тварей. Но ты не уследила. А что там у нее в глазу сото, серьезно? Они не хотели отсюда уходить. Им здесь нравилось. Они играли. Ты понесешь суровую кару. А сейчас молчи. А реально ведь. Это баба Гарить Яха, только что-то с что -то глаз у мне произошло. Хреновое. Это Анна, жена барона из Вронец. Она не принадлежит никому из людей. Да? Ну ты тоже. И вы тоже не принадлежите из людей. Очень какие-то мутанты. Кого она ненавидела. Мы помогли ей. Она согласилась служить. Она носит наш знак. Она наша. Теперь наша будет. Но ведь тебя интересует другая женщина. Говори белоголовый. <говорит> белоголовый. Никто так еще ведьмака не называл. Ну ладно. А, где девушка? Я Мне тоже интересно. Свою часть уговора. Очередь за вами. Мы никогда не нарушаем слова. Ну, конечно, девушка. да. Девушка. Мышиные волосы. Так их называют. Худая, истощённая, напуганная. Маза, тут и жирная, и, и... Ж... жирениная. Мы заботились о ней как могли. Как о собственной дочери. Да, я бы не хотел, чтобы не так. <с она <с слишком своевольная. Да? Стараптивая, упрямая и самолюбивая. Ну а чем она хуже вас? Где она теперь? Я не верю вам. Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем, храбрый юноша. Ну, так рассказывайте. <связь> <связь> Блин, корзинка. Мы знаем, что придет мы прочли это по а, ну это мы знаем, да? Мы видели ее образ. Луж, она жажпа жажпа со стороны болот. Да? Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Вот это да. Путешествие. Дешеварший крови осеянное зерно, что взорвется огнем. еще всех она померла? Блин, Вс, унес, унесла бляха. Она пришла прямо к нам в руки сами унесли. Старшая кровь. Mm, кровь с Какой? Смутьянки? Ничего. Да! Кровь разглядывают. не чтобы помочь зашить там операцию сделать, если надо. А, mm. просто. Взяли кровь Как всю. ягнянок. Нечего конетелиться. Стол накрыт, в котлеты кочет. Нам нельзя, она предназначена ему. Кочет ее империх. Mm -hmm. Ой, бляха mm -hmm. мне mm -hmm. сейчас. Mm -hmm. Мне в комментариях mm -hmm. написали, mm -hmm. что мне с империхом mm -hmm. надо будет драться. It, Ой, бля, серьезно mm -hmm. что ли? Какие на бульон? Ты ч, охренела что ли, бабка? Mm -hmm. Это реально, баба яга. Уже хочет и в печке ее заварить уже, ну охреневшая. Да, надо, надо бежать. И бабки уже поехали, совсем. Бабки какие-то людоедки. Что происходит, каннибалы? Уже снег пошел, да. А вот эмлирик, да? все серьезно с эмлириком? Сейчас будем драться или чё Не, я не хочу. Выбраться из к. А куда мне идти надо? Вернись. А что за путешествие? Выбраться Стой! Это что такое? я выбрался и что теперь? И чё Я молодец или нет? Нифига себе на телепортироваться так уметь. Не мля, бежит на каком-то ржавом конец, Уфига реально Кон весь в доспехах. Вот это, да. Вот это я ну, понимаю, железный конь, бляха. Живой железный конь, или нет, или он какой? -то... Или он кожаный а он кожаный Ну ладно. Я тебе отвечаю. Мы, мы будем скоро с ним драться. С этим моим лирихом. В следующей серии, возможно, даже если нам... Повезет или не повезет, не знаю, как. Как игра захочет, в принципе, так и будет. Немного позже. А, она упала что-то и все? Разбилась в камень или что, обедки? И потерял сна, я так понял, да? И сейчас мы проснемся, как где-то в другом месте, опять, да? Или что? А, возможно, да. Не узнаем пока. Убить. Вы хотели разделать ее как зверей и сожрать. Да пошли вы нафиг, людоедки. Удивительная не, девушка. Не-не-не! Ты И теперь надо ее сожрать, да? Конечно. Ну да, сейчас раз бы сожрали, бляха. Я не прощу вам этого. Ну, серьезно. Мы хотели ее убить. Я не прощу вам этого пустые слова. У вас. Наши судьбы сплетены, но час еще не пришел. Ну Сейчас придет и я вас всех уб убила и нахрен. Ты будешь гоняться за тенью и пуждать И всюду будешь находить только ее отражение. Наверное, так и будет. А если... <Расп performances> Какие-то мутанты, действительно. Опять ног, блях, у них. Бляха, <сказал> <sanctuary> <ti> ненавижу их. У этих веним, блядь. Сдолбали. Рассказать барону, что стало известно о бане. А барону аж? Ты че, угораешь? Я уже про него забыл аж. Немножко. Ну окей, давай, барон, иди сюда. Ой, барон, то есть... Э... Конь, конь, что ты там ходишь? Что ты там запутался? Ты серьезно... А это не мой конь, стой. А где мой конь? А где мой конь? В смысле, моего коня украли? А нет, он бежит. Да ничего с тобой произошло. Тебя... Ведьмы на тебя так плохо влияют, или что? Флотва, давай идем сюда, я не понял. Что это происходит? Вообще, ходит там, блин, застрял. Ну, ну конечно, надо. Нам что-то надо к этому барону дебильному идти. Как тысячу километров еще топтать. Ну, охренеть можно. Серьезно. Нам это не надо, может, к нему идти? Ну, серьезно. Ну, далеко как-то очень. Я что-то не особо хочу туда идти, на самом деле. Закат, блин. Да идем нормально, что а? такое? Идем, давай, бежим. Бежим, я сказал. Бежим, бежим, хорошо, все. Никаких проблем нету пока что. Я просто бегу, куда метка ведет, и все. Я не буду вот этим тропам идти, мне плевать. Хоть и по лесам, по э, болотам, по говням, и мне, мне не важно. Мне главное к, к нему прийти и все. И узнать. Наверное, все-таки Млерих будет, все-таки, наверное, будет даже не в следующей серии, возможно. Просто мне кажется так. Типа, мы видели его, да, как он на коне бегал. А куда он побежал, мы не знаем. Может быть, мы его встретим, но все-таки мне придется все-таки спросить у него, возможно даже. Куда побежала наша цирия, я не в курсе даже даже не в курсе вообще что будет ну в принципе увидим конечно там да мне в деревню не надо мне надо именно туда сразу ну так все мы почти пришли Ну, половину пути мы точно прошли так то все хорошо половину мы пути прошли так так уже не неплохо так Так, проплыть можно? Не, проплывать я не буду. Конь у меня плавать не умеет, на жаль. У меня конь все таки беговой, а не плавательный. Если бы у меня был плавательный конь, это было бы хорошо. А у меня плавательного коня нету, на жаль. Еще не придумали, наверное, да. Хотя я и себе заколдовал его, как он научился плавать. Это было неплохо, на самом деле. А вот мы пришли, вот это его замок получается. Игра сохранена, хорошо. А то я не хочу опять полтора километра бежать, непонятно. Куда откуда? Да давай спокойно, спокойно пройдем, все будет хорошо. Нет, вот увидишь, все нормально будет. Все будет хо-ро-шо. Так, а вот где вход находится? Это уже непонятно. Где он? Я уже забыл даже, куда вход ведет какой-то блин остров серьезно мы там крокодилы плавают еще мне еще были сомнения еще тогда когда я только увидел его что там крокодилы плавают возможно в принципе я не исключаю этот факт что там крокодилы плавают они правильно идут то да нет все правильно я ж туда ходил раньше как это нет как это нет если дат ну все правильно все правильно, мост. А, мост развалился, бляха. Потом понастроили говному мосту и разваливаются уже. Здарова, пацаны! Давно не виделись уже. Давно не виделись, наверное, еще серии, когда у нас было Вот это, как, как его убивали этого дебила. А, забыл, как его зовут. Но он тоже там жесткий был. А, мы его там убивали, да. это младенец было помню. Но я забыл, как его зовут. Но это не важно, в принципе. Uh, так, барон ]Everyison? вроде бы там живет, да? Он же не переселился случайно За это время А, хотя мог, в принципе, на самом деле Все, давай Вы... ну, Все, побежали, побежали personnage? Давай, давай, давай Вот так вот, переворот Барон, здорово, ты где? Барон вроде бы на треть.., на втором этаже или... Живет В третьем еще не достроил, походу а, нет, на первом. Вот бляха. Путаюсь. Ве, путаюсь вечно. Барон меня задолбал уже. Уже путаюсь со время. Ну, с чем пришел? Там ничего, что мы тут уже неделю не виделись. Я знаю, где моя твоя жена. Да, и моя тоже. Есть твоя. весть о твоей жене. А своей не ты, знаю. Сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее не А ты в курсе, что там проблема. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась. На как ее вернуть, если она вы... не хочет зайти? Я ее нашел, О большем мы не договариваемся. Ну да, все правильно. Думаешь, я законченный выродок? А? Да. И сам во всем виноват. Конечно, естественно. А как вы иначе-то? Только так, именно, да. Ну, я таки думаю, в принципе. А че, разве так не Да, так я и думаю. Может, для вас ведьмаков мир и правда черно-белый. Только у обычных людей он состоит из оттенков серого. Моя история тому свидетельствует. Ага, 45 оттенков серого у бароны, да? Ну а расскажи, как, как все было. Ну, в принципе, у меня вариантов ну, все равно я нет. Ну, скажу, что не ты один виноват. Ну, давай, рассказывай. Ну, давай. Ну, просто я не понимаю, в чем прикол. Мы ее даже не видели, эту Анну. Вот она уже до... подохла давно, я не знаю. Не, ну, вроде бы говорили, что живая. У нас была любовь с первого взгляда. В битве под Анхаром мне копьем плечо раздробили. Да? Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она, дела, и расплакалась отчасти Ну, может а быть, он выродку еще не был тогда. Фольтест отправил в Цидарис. На помощь королю Этейну. Воевать с каким-то разбойничим атаманом. И че? Потом еще заварушка. Потом еще одна. И он уже крови, кровавым бароном там стал так. Бывал. Война наша пьяла, как водка. Ну, потому Значит, что у тебя водка только и повисали, война. Что даже дома я не мог с <смех> война с водкой или с женой. А, что было дальше? Ну хорошо. Что было дальше? Я воевал на разных фронтах. Допустим. Получал жалования, а нет, одна сидела целыми месяцами. Но позже я узнал... Не ну, понял, почему была... она убежала. Не так уж одиноко. Ее почти три года утешал какой-то Эван, друг детства. Пёс а, так, наверное, есть. так раса на и живет. Понимаешь, сука? Если бы она один раз загуляла, я бы рукой махнул. Но она мне годами рога наставляла. Ну, не просто так, наверное. И меня, и мою любовь. Значит, все-таки не такой уж и святой этот Это кровавый барон. Вернулся. Если бы он был хорошим, она бы не, не нашел, ушла к Кевену. Я вещей, только письмо. Написала, мол, меня не любит, уходит к этому шлепку и забирает с собой Тамару. Ну да, так и произошло. У меня придется так Кевену уйти или что? Я че? думал, прям там кончусь. Я поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил по А трибуху его бросил пса. А, типа он убил его, что ли? И что теперь делать? А, теперь Я его никогда не делать. Не в восторге. это сука мягко сказано. Устроила истерику. Ну конечно. Меня, легалась, царапалась. Наконец за нож схватилось. Я если б не уклонился, так бы и зарезал Наверное, это было правильно все-таки. Вот, тогда бы -то да. ее и ударил. Не знал, как успокоить. А он теперь признание да, есть. Ну и вот с того дня все переменилось. Она несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтобы я ее ударил, кричала, мол, я убил в ее жизни любовь. Лучше бы ее само убил. Да и себя тоже. Я тысячу раз прощения просил. А смысл? Надо было как бы поумнее чуть-чуть быть, и наверное. Что? А не как -бы быть тупым и и... бароном, который... Ну, вот, временами... короче. То у нее приступы безумия случались. То я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь... Не все было так, как могло показаться с самого начала. Вин... Ну, вы оба виноваты, в принципе, на самом деле, да? Ты прав. Вина лежит на вас обоих. Рад, что ты это понимаешь. Не, ну все Ладно. равно. Если не хочешь, Но больше ну да, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах. Так я сам не в курсе даже получены 300 опыта, окей. Она заключила договор с ведьмами. Да, теперь ведь мать... А, так это она была, что ли, вот этой бабкой? Да, я а, да? разум. а, я даже не в курсе. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них год на службе. Ведь мы сдержали слово, как понимали по-своему. А, то есть... Она, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет, но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда... А, она так и это, походу, мы дрались с выкидышем Кроме вот этим... Ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами? Звучит как скверная шутка. Надо ее оттуда вытащить. А как теперь вытащить? Надо год подождать, может потом вытащим. <смех> не советую заходить на болото. Там не насрать, что с ним будет, он сам виноват. Делай что хочешь, но меня не втягивай. Таскаться по болотам и путаться с ведьмами чистая глупо. Ну я тоже так считаю. Так что делать-то? Сидеть сложа руки и ждать пока она сама вернется? Я пошлю туда людей. Я сам с ними пойду и вытащим ее. Ну иди. Я тебя предупредил, а как ты поступишь, дело твое. Пускай идет не настрать на самом деле. Сдержи свое слово, да. Просто я не ты хочу опять с этими детьми. Ведьма, я туда вообще не заходить не свое. хочу. Я, я сразу сказал. Кто слово дал? Мне вообще а, не нравится эта вся ты затея. Я... На вас напал Василиск. А, да. Ну да. Ну и здоровая же была скотина. Ну да. <свёк> вот зачем так делать? Ну серьезно, ну. ну, блин, ну серьезно, зачем? Я ночью играю, вот ну, ослепнуть можно вообще, начек. Это типа прикольно да, так делать, да? А, так это же этот как Вы его? Живешь. Ну да, это он тогда А, серьезно, что ли? Василиск? А, нет, это Василиск. Не-не-не, Василиск на следующую серию останется. Я не буду. Вы че, угораете? Я и так уже час почти снимаю. Куда Василиска еще будет? Не-не-не. Василиск идет на следующую серию. Возможно даже с этим их, и с лимоном, и с лимоном, короче, он тоже на следующую серию остается. Надеюсь вам видео понравилось, если хотите продолжения, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить новые возможности и бонусы. Все ссылки есть в описании под видео, и всем пока-пока.